Здравствуйте, дорогие друзья. Раньше я прогнозы на лето давала, ну или не на лето, а на какие-то периоды. Об этом знали только там -то близкие люди. Я их никогда не выкладывала. Этим летом в начале, это, ну, или в накануне наступления 2020 года, да, я говорила о свойствах, которые заложены в ну, числовом коде, да, 2020. 20 это вей мудрости, дважды повторенный да, что это такое? Это вот такое, вот рав... это как бы, вот если представить качели, да, то это вот, вот качели, находящиеся в равновесии. И вот, между, вот тут вот между ними, между двадцатками, есть вот эта самая точка равновесия. Вот, а равновесие в мудрости, соответственно, любо, любое смещение, что нас пытались все это лето делать, на что нас тренировали на, как раз на раскачивание качелей, надежда, страх, разочарование, непонимание, недоумение, беспокойство за близких, потом вроде бы все хорошо, потом опять и вот вот качание качелей эмоциональных, а этим летом было очень амплитудным, оно было очень ярким, оно собственно и продолжается, да? И э, можно говорить о том, что там, ну, злобные силы нас так вот гнетут, да, но можно посмотреть с другой стороны, что вот это вот, вот это равновесие, это не, ну, как бы, вот э, качели же какие там, например, чаще всего во дворах бывают вот эти вот, да, это такие две трубы на, на опору поставлены, и на них деревянные вот эти вот лавочки прикручены. Вот, вот, э, э, вот эти вот две трубы... Понятно, что если веса одинаковые, то есть две мудрости, да, то есть две двадцатки, точка будет приходить в равновесие. Но чтобы в это равновесие прийти, нужно попасть в эту самую мудрость. А мудрость – это не ум, это не знание. А мудрость – есть объединение ощущения души и некого концептуального понимания мироустройства. Вот Когда эти две вещи вместе находится в точке равновесия да вот есть вот это вот э, самая гармония этого лета а, то есть это так, как, такой врата такой проход э, человека к самому себе более мудрому гармоничному совершенному а то что мешает то что не находится в равновесии оно и провоцировало вот эти эмоциональные качели да и нас пыталось еще очень сильно это все тренировать извне через э, средства массовой информации определенные там да который мы наблюдали вот но а, опять же да умение сопоставлять информацию смотреть на реальность а, чувствовать что происходит на самом деле чем а, чаще и качественнее вы применяли эти свойства это вот это вот качество свои да тем гармоничнее прекраснее было это лето а, и даже по каким-то событиям, там, что а, доллар дорожает, все куда-то летит, а заводы строятся, а продукты все есть. Сказать, что что-то сильно стало дороже, да, что-то стало дороже, что-то дешевле, среднеарифметическое. Я по-прежнему наблюдаю, как некоторые, например, возможность отдыха, она где-то подорожало, а где-то осталось на том же уровне или подешевело. То есть, если вы хотите отдохнуть, может быть, надо просто чуть-чуть в разные стороны посмотреть. Вот непривычно, а, а по-другому как-то. И это по-другому может быть по деньгам, по возможностям так же или лучше и комфортнее, чем то, как вы привыкли, чем вам было удобно. Вот как раз матрица стереотипов достаточно сильно разрушалась этим летом. Почему? Потому что мудрость – это не стереотип. В стереотипах мудрости нету. Да? То есть а, мудрость в чувствовании, еще раз повторю, а, здесь и сейчас, где находится проход, а, готовность, помните, на кольце царя Соломона а, принять то, что «не могу изменить», изменить то, что могу изменить, и мудрость, мудрость, чтобы отличить одно от другого. Вот нас и все лето, чтобы мы это самое одно от другого отличали. А поэтому все это лето високосное крайне судьбоносная для каждого человека и для человечества. И у нас ждет такая... Вершина э, э, это, это потока этого лета – это зимнее солнцестояние. Это подведение итогов, завершение, закрытие процессов. Неважно, даже если где-то что-то накосячили, не получилось. Тоже все собираем, собираем знаки, э, чтобы было твердо, чтобы было на что опереться. И э, определяем, какое движение, какие возможности, какие открытия, какие ощущение вы хотите открыть для себя в следующем прекрасном лете которое а, будет отличаться друзья мои сразу скажу для тех кто там, вот, там на самом деле 7000 какой-то простите что не помню точно какое лето по ведическому летоисчислению а есть еще там разные разные календари и по каждому у нас какое-то другое лето но мы живем на территории где стереотипно массово принято что у нас 2020 лето это такой форма кодировки она и является работающей, потому что в нее верит большинство. Поэтому мы об этом с вами и говорим. Если бы мы жили на территории Китая, где там у них китайские летосчисления и другие, мы бы говорили о тех цифрах, потому что на той территории они более значимы, и а, а, больше влияют на, на людей, населяющих данную территорию. Мы говорим о своей территории, поэтому 2021 лет – это переход из мудрости в счастье, понимаете? Вот, поэтому а, я предполагаю, что нас в Твери ждет совершенно глубочайшее, прекраснейшее завершение этого прекрасного, високосного, такого прям бодрого лета, вот, и формирование, открытия двери, открытие прохода в следующее лето, и выбор, вот, если представить, да, что миров множество, и дверей можно открыть, вот, дверь, еще раз, дверь, дверь ДТ, это практически, как филолог говорю, да, вполне замена, правомерное вот, поэтому у нас там возможности открывать двери будет очень много и от состояния, от выбора, от готовности, от того, как соберется внутри вас вот, вот это все ощущение, понимание, а, что вы хотите, на что обратить внимание, а, а, вот это вот оформление этого пожелания, чем оно у вас ярче и качественнее будет, ну и соответственно чем мы с вами объемнее и гармоничнее объединимся в единый поток волеизъявления, вот, мы с вами откроем и общую такую дверь в, в, в реальность, и еще и каждый свою личную туда, куда лично вам а, будет более совибрационно. Плюс баня, а, плюс прекрасный, удивительный древний город на матушке реке Волги, которая она жара поток Ра, вот, со всеми вытекающими. Поэтому желаю вам всего доброго. Буду очень рада с вами встретиться на зимнем состоянии с 19 по 22. И потом еще там у нас будет вип-процесс для желающих прям все-все простроить прям, прям качественно до 25 декабря в Твери. Всего доброго, до встречи!